Leki, да, на свинарник сразу летит, да и вс ⁇ Лети, я на церковь прыгаю. Да, на свинарник, запомни, никогда не на церковь прыгать. На свинарник. Всегда. Зачем в твою родину прыгать? Свинарник Твою родину. уютно и сухо, и жрать дают овес каждые три часа. Ага. твоя родина. Собаки воют рядом, охраняют их. не они Твоя родина. Скот-абойня, блядь. По, по и, кстати, все говорят, что свиньи это, ну, блин, грязные как свинья, но на самом деле свиньи они чисто плотные и умные в создании. Просто у них пита как копыта, блядь, У них питак а как копыта, блин! Так, когда пираж не, блядь, ешься свиньи, ты, блядь, не он грязный. у них очко грязное, блядь. <Senati> а мясо ешь прям точка блять тартал мягкий яйцо грязное такое говнишком пахивает это ешь да ебесь все ебало в ебал я ебал я я ебал я ебал я я я ебал я нашел, кот кого-то Потерял, короче. Ебать, от мини-ки нахуй, ч ты хуйня, блядь? О, король на ну, блять. Ну, Я бля. тут видел, нормально, нормально. Ваня опять крышу поехал. Серьезно? Серьезно, блядь, ебать. не верю. Бля. Серьезно, вообще деньги? На, серьезно. Ты не верил. Там стол да убьёт, и будет и... флак и... и... и... Опа, что? Что это Серёжа не махнет? Чё застрял? ХАХАХАХА Чё такой жирный? Ну его, пускай его надо, в кассе Ааа, точно, я вспомнил Я же съем Не считай Бля, это чё далеко от да-да, идите, по-моему, там четыре их две штуки, жан, бля, где-то идёте. Блин, ну у меня уже третья броня есть, ещё одна. <плёк> Здесь нихуя. Чё, короче, третья броня Ты не хочет, да? Я сейчас пойду, я пойду. Я. Короче, это... <свист> бетон, бетон, где вот я сейчас метку поставил. Слушай, да. же жучара уже спереди меня хуярит, бля. Слушай, <свист> я по пяткам тебя сейчас стрелять буду, бля. С оружием напрягивающим. <свист> У меня минька, ну, ба. Дайте мне кар, бля, Телен-24. А -а -а. Откуда взялся? Нет, это в церковь убирало. Сейчас ты, блин, побежишь. Блештейна 24! Пошли, Кого он там опять скалдует? Они anyway, пока стреляют, Давно я пока сейчас здорово. Ой. Говно я тапал ты вместо снайпер не делал. Ну потому что ничего нету, сами вообще. Шарола, какая-то что-то странное. Да, это просто, Надо да, бежать Куда, вот наверху, там наверху, там, наверху, там, наверху, там, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, наверху, <звы> а что придевает люк, ёбка Отбивает любую вонь Даже свиную Э, нет, по-моему такую блядь... Старухинскую бабки, бабкину Старуха старая, седая, сидела, села срать, седая старухи стало стрёмно срать, блин Вот завернул на, Домаш, нахуй, это моему сука М24, ну-ка Сережа отдай да на. Я говорю, его надо зарвать. Это не я был. Отдай М24 набьт. Есть е. Прямо Эмблэч шоку отдай. Отдай Саво! Кому кажу САВО отдай? Жопу сам жрать будет. А у меня опять нахуй. 7 аптек, блять, 1 энергетиков, блять. Как вот это вот танец? Только что жопу покар выкинул, покиньте. Ага. Бывает. Олег для суперкипал. У меня все есть для... Нет. Я сейчас попасть, возьму мы, мы с тобой всадь тогда. Пошел вы... нахуй я слепая, блядь? Воду по пустам. Что? Да похеру, я тоже тогда буду устал. Зашел говной воняет вообще пи. Бля, блять кто? Не на... не знаю. Кот блять! Не... Сука, Бля, рыжая! Короче, у меня один энергетиков всем объект нахуй. Полика один энергетик. А это.. Это а, ну а, Давай, поделись. По поднимется? Да. нет, не я сейчас там, А энергетика, ты же, конечно, у тебя Ну там. Да. я не, не копти, кашка, я тебе не давал. <свист> <есть>? <свист> а? а я думал поднять там. Бать! Надо, я, нет. Так... Нет, нет. я знаю, <связать> Это плохо. А мне надо бинты а а, и малую аптечку. Борис Микурченко! Ладно-бал-бал. Он тоже мне обещал энергетика, чтобы блять, семьки легче было грызть. <связать> ха пойдем фарана, пойдем все бички под энергетиком! У меня все есть Че-че, энергетик, ебать, и спайс! Теперь люди думают, что мы на всю голову отморожены! А раньше не думали! <связать> <стейк Ой>. <связать> Ого! Это кто стрелял. Кто-то стрелял, но ну, слышал. Жопку на СКС-ку вообще был пофиг. По Бля, да, где-то я видел. Я где-то тоже видел. Подсчетчик, подсчетчик. Подсчет, подсчет. да, да, да, я, я, я же в ангаре выйти. Где а ты забирал... Где-то забирал это. Пацаны нужно помнить. Пацаны! Пацанчики мои, визимка! Визим! Визим! Хорош! АРА! АРА, ща приедем! Побудем, здесь жди там чебурик пока, Сейчас разогреть... Ща всю рюкзю возьмем И приедем. Я ссень ел шалу. Каурма? мне кстати, больше сейчас домашних Пауэ, хау! Ну я тебя сам, понял, Саня. Домашний еще. Не, у нас сегодня мы за заехали, делали, короче, газ проводили чуваку, а у него свои а. шурмечки поэтому. Он привез нам а -а -а. на, на тисчиком папить. Я ее половину скинул. Там шурмеч, короче, он привез лаваш какой-то, сырный какой-то, и короче она длинная. а тут от локтя до ладошки, блять, такой. Это 200... я, Блин, я да, знаю, нет, магазинное такое 100... баги есть, мафеды, У него нет? он critical. говорит: 180 рублей она стоит, такая шурмичка. Я не знаю, а, где ты за 280 рублей такую шурму нашел. Блять. Это охренеть, блять. Чел. Еще двойная порция мяса, так 10 250 на. Нет, Ой, е. 250 он или не 250, он что-то говорил. Короче, говядина подороже, свинина да, подороже. Да, а, свиньи. ну говядина, да, подороже. А кошка самая дорогая будет. Нет, зачатина это хуйня, если честно. А кошка за то тоже самое. Ты по стреляешь. А ты по ком стреля... А вы друг подружки подружке стреляете же? Им делать нехай они стреляют. Сейчас я ему в жопу заряжу, блядь. Ух попал мне. Не надо в разницу. короче, этих. Читаков, блядь. А чё, читаки только придут, блядь. Кто ещё? Все остальные уже обтактались от нас убежали. конечно. Сколько мы раз... Они, конечно, испугались, блядь давно 25 разок да он, он далеко очень далеко О, и... -а -а. Да, там пикада баный рот блять сука нам еще там собачьи Но... Э! Баки <свят> перевернул, перевернуло, блядь. Вертолет сделал. Келик, блядь, на 15! ха <свят> ха на 15, я в него попал разве <свят> Домик, домик в Тут ты впереди пикада, правильно. М <свят> Пикада! <В> домик станет <свят> в маленьком у него. еще угол, <свят> да. А, ты боя Смотреть. А блять, Там двое да. Блять, ну, дерево вот это прям вообще вот бесит, оно мне все мешает. Опа на Тихо, ти. Блять, я. Этот домик ладонью. Ты шапку ему дал ему слышишь что ли? В доме и с правой стороны от дороги или с левой? С левой, левой, с левой. На нахуй, Ежу. заезжу, езжу всё, езжу. Блин, меня кто-то поднимет, нет? Сейчас. Кинуло одного. Всё, взялись, брат. У меня зона гугебала, сука. Я одному третий шаг. Я там тоже одного закинул. Да ты чё, блядь, Скотина, такая? Попал в меня. А. Он позицию решал, типа. А. Ну давай. Саня, давай к нам на, э, Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, один убегает. Бросил одного. <пасш> Еще одна, убил, коробка. Никто я их завалил. Не, блядь, ну мини, все, все равно нету надо работать. Сейчас.. Он ещ видит, чем это. Да, группа попал. Тут возле деревьев, блин. А, где ты их там распиздил-то, Шестерка. М24. Байдена, да? А ты им тут убрал, да? А где второго ебану? Ближе к дереву. Ты вся такая там, красивая. Там, там, там четверка была серка черт пользу бежать ты знаешь на гору когда блять куда еще и мотоцикл пролетел это а, очень да, вот стрелять хули дроп падает ой да еще и дроп впереди давай блин, я давайте не прыг, знаю прыг, да, да давайте давай правее, правее, подборка и туда в зону закрыть должно успеть сань миха по надо тебе нагреть да да да да на блять дроп он прям валяет забейте на дроп бежит в зону я тут да. три да. Еще один дробь да, нам дроп надо... Да, машина, машина, пацаны. Давайте вылезти прям на отробку. Воу, воу, воу, воу, воу, воу! Бля, вылез прям в баду! Я уранул увидел. Поднимай, поднимай, поднимай, поднимай, поднимай, успей! Да, он убегает поднимает, поднимает. поднимай, Я поднимай, стку! Блинки! Поднимай, поднимай, поднимай! Он съебывается, поднимай его. Да нет, не успей. Да, да. Все, Серега. Валим. Как я еще. Блин Ой, точнее, кипит, Успел. Успел. Давай, все, прям. Ломись. Вот, ломись и падай прям перед зоной и лечиться. Проверь. После дерева, между деревом мы пригор. Давай, давай, давай, давай. Падай прям в кустах и поднимай, лечись там столько всего было Да у нас у всех у меня тут не так что я бы не заметил он резко вышел я его обходил по левой стороне он сейчас ели ели зону он... да да да еле да да да да да да да да да да да да да да да Покажу. залутайте его аптеки с него заберите в рот Есть. попробуйте был вообще пустой да. нахуй пошли блять вон там за деревом впереди прям вон он сергей беги И тебя есть за деревом Бери, вон за, за деревом видишь вон он беги серебря он еще за деревом вот он стреляй с автомата по нему в пустах вот он Полезно, ты здесь не помог. Ты добежал бы что теперь делать-то? А что делать? Муравью хуй приделать, что делать. Я не добежал. Да-да, ебать. Бежать, блядь, было тебе. это, достал, да, это не успеешь, Соня. Сань, отвлекали просто его вообще прям. Да, неправильно делай